Не вернуть реки вспять, Посадки не будет бежать. В воздух пел, что не будет конца, И Мы должны улетать, Несмотря на короткий разбег. Сердце падает вниз, Где оставлено память, Мучительно Каляться никогда не станешь другой Высота забирает меня навсегда перевернутый жизни пожатием рук Ветер мелким калибром швыряет глаза И мучительно в теле кровавая ртуть Наберет обороты в тяжелых порах Я теряю логичность приличных вещей Но как хочется рядом с тобой Уснуть, просто уснуть у тебя на плечах. Может быть, все придумано мною, Я иду слишком быстро, И ничего не оставлю замен. Увлекаюсь игрой в холостую, Я не вижу в ней смысла, Кроме мурной воды перемен. Не обожаю в кулак, На щеках будет осень, Холода а не светит. Вся возможно, будет не так, мы всего лишь пути Высота забирает меня навсегда Я теряюсь в пространстве теряю весну Мне так хочется рядом уснуть, как всегда Спасибо. Прекрасная Мария Скриабина у нас.